Привет всем! Вы на канале компании Радио И в этом видео я расскажу вам о гарнитурах с оголовьем для портативных радиостанций. Гарнитуры с надежно крепятся на голове, но довольно заметны. Поэтому в случае, когда необходимо придерживаться скрытности, их не используют или маскируют головным убором. Наушники таких гарнитур, как правило, предназначены для работы в шумной окружающей обстановке. Гарнитура с оголовьем радиосила GT50 представляет из себя легкие наушники с гибким микрофоном. Провод подключения к радиостанции имеет тканевую оплетку, которая значительно увеличивает его прочность. Гарнитура с оголовьем радиосила GT50 New также имеет регулируемое оголовье. Удобный микрофон на штанге вращается фактически в на 300 градусов. Подвижная клипса позволяет закрепить кнопку передачи в любом удобном месте. Профессиональная высококачественная гарнитура радиосила GT51 оснащена мягким оголовьем, комфортным ушным уплотнителем, височным прижимом и выносным микрофоном на регулируемой штанги. Диаметр оголовья гарнитуры индивидуально регулируется для удобного длительного ношения. Крупная кнопка передачи расположена на проводе разъем стандарта Kenwood подходит для многих радиостанций снабженным данным гарнитурным входом. Профессиональная гарнитура с оголовьем радиосила GT52 для работы в зашумленных помещениях имеет две большие ушные раковины, цельно тканевые, заполненные гелем, мягкий уплотнитель позволяют использовать наушники неограниченное время без чувства дискомфорта. Индивидуально настраиваемый головной крепеж обеспечивает оптимальное анатомическое положение и максимальную прочность и долговечность конструкции. Гибкий микрофон может поворачиваться фактически на 300 градусов. Кнопка передачи расположена на кабеле подключения к радиостанции и имеет переключатель Vox 5T, что позволяет использовать ее с радиостанциями, оснащенными голосовой активацией. Последняя из представленных гарнитур ударопрочная тактическая гарнитура радиосила GT53. Три регулируемых подвесных ремня обеспечивают надежную фиксацию гарнитуры на голове. Ухо с гарнитурой, не блокирует внешние звуки, не стесняет движение и не мешает при работе. Подвижный микрофон расположен на удобном уровне, а также может регулироваться под любым углом. Ударопрочная и влагозащищенная кнопка передачи расположена на съемном кабеле.